Тема была такая. В современном обществе с огромным количеством школьных лет и учеников общество скатилось к тому, что средний уровень учителей стал очень низким. И такое яркое явление, как хан, когда высочайшего уровня учитель вдруг становится доступным любому ученику бесплатно, то вокруг него надо сделать правильную оболочку, как я чувствую, многовозрастные классы или, или то, что называется flipped classroom перевернутый класс, когда дети смотрят урок дома, обсуждают в классе, или разновозрастные классы, как я уже сказал. Сделать среду, когда вот этот хан зайдет, особенно в эпоху коронавируса, когда детей силой выгоняют в школу и тут пересекается с тем, что э, говорит э, Владимир, там, прививки заставляют делать и так далее. Именно коронавирус, как, э, между прочим, у меня очень много общего э, с Рэб Юдой, с доктором Юдой Мендельсоном, да, и многие продвинутые люди говорят, что коронавирус силой выталкивает нас в новую эпоху, да. Он уже вытолкнул пожилых людей, так как моя мама вдруг обнаружила, что да, вот это общество Юнипер, которое самых пожилых уже привело на Zoom, у них к телевизору есть пульты, да, и они счастливы. Нельзя сказать, вот это им не заменило, они раньше хотели, они получили богатство, которого у них не было. И я бы хотел, чтобы дети получили это же богатство. Академию Хана или в том виде, в котором Хан продвигает, он же сам тоже очень там целый коллектив у него огромный, и много стран подключилось, и меценаты огромные, но оно не входит в ту энергию, которая должна быть. Ну, ну, вот это, вот это мое, этим я живу, потому что у меня есть ощущение, что вот туда, если достаточно импульс дать, чтобы оно начало в Израиле распространяться активно то это общественный эффект мог бы быть самый быстрый. Ну вот, это, это одна тема. Есть еще другие, но это для, для меня, в смысле образования, была центральная, кроме еще одной темы тоже, о которой я... Меня, как... Сейчас, а... одну секунду, чтобы, чтобы сделать общую картину, она осталась, может быть, даже. В за... в еще одна тема, которая перекликается, и о которой мы говорили, перекликается с тем, Почему уровень учителей стал низкий? Что самый высокий уровень, допустим, обучения математики из известных нас, нам, если по массовости и уровню, в истории человечества, не просто так, а в истории человечества, если массу знаний людей в математике умножить на процент людей, которые это знали, это Советский Союз 50-х годов. И почему он преуспел, там много причин, и учителя пришли там, от Царской России и так далее. Но по моему ощущению, и то, что я подчеркнул от старого профессора, к сожалению, ныне покойного Яна Лумельского, Яна Петровича Лумельского, хорошо употребить его имя, использовать его имя здесь, он сказал, что работая в институте, он свидетельствует, что когда перешли к обязательному десятилетнему образованию, качество учеников упало. Самое высокое было, когда была семилетка, и день, детям обычных возможностей, вплоть до черчения, и до всего, они за семь лет ос, осваивали, мамочка, подожди, да, осваивали, а более талантливые зашли 10-го учиться, и это обеспечивало большое достаточное количество продвинутых учителей, тем детям, у которых были способности. Это была самая успешная в мире система, ну еще плюс система. Этот кризис... Может, образования... Александр прав, может взять китайскую модель? Подождите, при чем тут китайская модель? Этот кризис образования в западных странах. Он в где стали учить 16 лет. 12, ну, 15-16 лет, да? 12 лет школы, плюс основная масса идет в колледже, да? По крайней мере, 3 года колледжа, потому что человек, который не закончил колледж, даже если он идет на специальность, которой по-настоящему колледж не требуется, его квалификационное, как говорится, минимум, обязан иметь колледж, иначе он просто пойдет в булочки печь. Хотя и после колледжа многие будут булочки. Все.